График работы. Да. Ну и как тебе? <смех> Модель. <смех> Мне как странно видеть камеру. <смех> Нормально. Странно видеть такую маленькую камеру. Нет, у папа в общем тоже есть. А. Ты, ты просто не видел мою камеру сейчас. <смех> а. Телевизионная. Кармашки завалялось, Кирилл у меня достань... просто сейчас этот, это, профессиональный монофотки, да. А так у меня профессиональный этот телевизионный штатив огромный, сейчас камера такая. Я тогда же этот приз получил. И сейчас ты с камерой? Ну, с фотиком. Я хочу новую аватарочку. Ну ладно. Да. А потом может быть, даже разрешу ребенка снимать. Он мой личный фотограф. У меня тоже давно, аватарка не обновлялась. Так и у тебя. куча фоток. Ну, ты выбери какой нибудь А я это все. На фото. На фото. На фото меня. На фото. Больше фоток. Мне нужно больше фоток. Я не хочу. Мне точно не надо дреды делать. А мне некуда. Тебе и не пойдет. Я. Не, я не, не думаю, что тебе. Тебе пойдет похудеть. Да. Вот начинается. Я его сегодня заставила про сделать. Смотри, мы не зря сюда. Пришли. Беги. Шу -шу. Давай. Спасибо. Хорошо, Возьми я... салфеточку. Вообще вкусно. Уже выпили. Вот Уже некрасиво. Смотрите 170 рублей. Нажигатель ну, всего лишь. Всего лишь. У нас даже для нас это дорого. Для меня тем более я не работаю ничего. Но я могу себе позволить иногда поотдохнуть. На камеру. Как часто это бывает. Не, ну вот, часто вот, допустим... было, до того, как я Вот, допустим. Не, вот допустим, может быть, эту дорогу сделали специально, чтобы я тут ходила, восхищалась. Какой Омск ужасный, какие прекрасные лавочки чистые. То есть когда ты уедешь, ее сразу разберут. Ну, естественно. Не, это, это я шучу. Типа это. Понимаешь? Тут все. Де... Вот мы, мы идем, а, а там уже дальше там. делают. Там симпатичнее вот эта вот площадь. Ну, Перед планетарием. Тебе понравится? Мне все понравится. Это не обск. Мне правда. каждая мусорка нравится, потому что я ее вижу. Тут мусорки есть. Mm. А вот э, в планете же мы гуляли. Я еще подумала, типа, блин, это что, мусорка что ли? Почему она так красиво а выглядит? Зачем там Миша работает в планете? А, он после диплома.. Ой, подожди. Он, короче, работал в Евросети. Wow. В итоге поработал в Евросети. И это. Сколько да, тут лавочек? Она... она сделала его намного горячее, но я ей не буду, буду говорить Она так улучшила. Тут другая девочка работает, тоже новенькая была Я пришла к ней, когда у нее был первый день, я к ней приходила три раза Ну как все? Вкусно! смотри, здесь красиво. Так я запью уже осталось Да? Ну ладно Ну ладно, а ты еще говорил мало Ой, а много? Наоборот, нормально. А тот с чем? С каким вкусом? А это какао. То же самое или нет? Нет. Разные напитки все. А. Это просто не, какао. Мне оно, мне оно не очень вкусно. Оно не очень сладкое. Там сахара а, много? Я, я, Ой, я Здесь вообще нет сахара. Ну да, я заметила. Сначала я тоже как-то к какао не очень относилась, а потом одна из бариста, Пошел Лайка, зовут ее Марго, обожаю ее. Такая светлая блондинка, в хожу, в хорошем настроении. Она великолепно готовит какао. Я попробовала именно, как она готовит и влюбилась в этот напиток. А трава сейчас где работает? Веревочный парк на качестве Твоя любимая? Я ее хочу затащить наверх. Я не вижу смысла лазить по веревке. Мне дарили сертификат веревочный парк, я отдала Кириллу. Он не сходил туда. Не с кем был. Ага, не с кем. Не, ну это понятно, веревки вы а, не я. выдержали с такой формой. Я в прошлом году проходил. Он уже это уходит вот так. плавненько. Я, Даже я, я разогреюсь и пойдет больше желки. Да? Не, а тебе слабенько. он потеет быстро. Ой, ненавижу это ничего. Кира, крепись. Так что за кто это пьяный делал разметку? Там, там линия кривовата. Вы ч? Я ж гостья, как вы можете так. Они не успевали. Мы сильно быстро идем. Мы резко изменили маршрут. Да, они не успевают постраивать А почему никого нет? А, а погода. Дождь, и, видимо, ну, парк да. закрыт. А мы прошли так легко. Не, давай сами включим, а что? Не, нам-то что. Не, там ключи нужно, чтобы открыть. Блин, а вот это тебе? Вы слышите с барабаны? Ага. Фараон закрыли, чё-то. Мой любимый. А? Скыр-скыр. Выкинь, пожалуйста, будь другом. Хотя шикарный стаканчик? О, воробей там скрылся. Где? А вон. А? вскрылся <с> нет там кто-то еще гуляет так считаешь так касс много, у нас одна общая помнишь? Mm -hmm. 30-летие у нас 30-летие, только еще более-менее выигрывает ага, со Фу. старыми ржавыми аттракционами? да, я не знаю, я на них не готов вот реально столько лавочек и никого, да. И никого. И мусорки. И нормальные мусорки. Итак, подводим итог. Просто у нас у нас даже если есть мусорки, то вот их мало и они все прям забиты. Слушай, итак, мы подводим итог. Что тебе понравилось больше всего всего в Новокузнецке? Это то, что есть лавочки и мусорки, да? Ну, и, так, зелень. и зелень. Полное уровство. Ну, зелень самое главное там работает. Какая зелень? Права. Трава. Трава. Какая трава? <связь> Наша трава. Та самая трава. <связь> нет. Меня заблокируют. <связь> а, учитывая то, что зеленого кота сняли монетизацию. А? Хотя там нифига нет. А, Субы. я не понимаю, откуда они находят его. <связь> я же закрыла. А, не, я вроде сейчас. Нет. Блин. Так ты что, а его заблокировала, ц... что ли? Черт, я, я не помню. Слушай, я же его отправила на конкурс, но я не помню, я его открыла или нет. Просто, блин, там же на ютубе ссылку надо было дать. Ну, вечером посмотрим. Нет, мне кажется, я открыла по ссылке, не скорее знаю, всего. Не я спокойно по иду, прошел. Мне кажется, тебе даже 3 метра вполне хватит. Да мне не Ты нравится. Понимаешь, она, она, не видит смысла идти. Да. А там вот тарзанка как потом спуститься будет классно. Сходи ради этого. Не. И ради того, чтобы заснять. Мне не интересно это. Сходи, сходи, сходи, сходи, сходи. У меня Нет, сейчас я камера сядет. Да Нет, Кира. Вот даже из-за этого я, ну блин, мне не интересно идти. Тем более типа веревка. <laughs> это. Ладно, без травы обойдемся. Я уже насмотрелась. Вон там фонтанчик из зуб. А, Что-то много людей с перекрашенными волосами. А мы тоже это заметили? Причем это с разными. Я хочу поздороваться с подругой. Где подруга? Там сетка у них классная тоже. Мусорка. А, опять все, я тащу сюда. Я тащусь, я тащу. в порядке. По... А что ты его закрыл? <звучит> а он спит. А. У него теперь тихая, интимная такая. Что? Ему нормально. Привет, а что случилось с вашим кафе? Ты будешь кафе тогда открывать или нет? Да, но мы поработали, а потом тебе дали дело. А почему? почему? А, надоело. А вообще народ шел? А чё сейчас с ним стало? А? А, сни... а он сейчас работает? Да, там. Ну, они название поменяли. Я не причесываю. Холодно здесь у вас? Это у вас здесь холодно. Ты где сейчас живешь? В Омске учись. На оператор. И как оно? Ты учишься, ты не живешь. У нас кафедра разваливается по кусочкам. И дорог нет, да? Дорог нет. И Омска нет. Из Омска не убежать. Почему это... Как они? А мечи ничего не уехали из Омска. Они просто не могут. Ну, потому что денег не хватает. Все так плохо. А мы думали, что на буквы детских За меня Кирилл платит. Добро. При этом он толстеет. Странно. Странно сколько денег. Да он на 5-6 тысяч в месяц. Нормально. Ну, понимаешь, мне за общагу-то сколько? 500 рублей в месяц. У Мне холодно. Не, мы стоим в юности, заходит девушка в топике и в легкой длинной юбке с разрезом досюда. Ну, вот ведьма, женщина просто. Я такая тоже стою и мне в этот момент становится очень Что, так план сделали уже? А, конечно. <связывая> хоть кто-то был? Да. <связывая> я <связывая> мы. <мышла? связывая> не, я там не хочу, мне, мне очко выходить <связывая> <связывая> Смотри, смотри <связывая> люди поворачиваются. У меня равно на инструкторах нет. Снаряжение инженер, и жертвы в этом случае А, чё, получается, закрыть сегодня? <связывая> ну, ну, не понятно. <связывая> <Я связывая> А, типа все мокрое. А ты серьезно тут ни разу не проходила? Я проходила, когда еще не работала. Ну, то а. есть вот первый год, когда открылся, я на верхней ходила. Вс. Я думаю, в следующий раз мы с Сашей придем. Я Сашку оставлю. Который младшая, Саша. Младшая. Младшая. младшая. Сашку с Васей можем пройдет. Я ни разу не ходила. Ой. Смотрела, с, смотрела прогноз погоды. Да. У нас как бы не хорош, ну, такая уж хорошая погода. А в Новосибе, думаю, тоже. Ну, посмотрела там забор поразительный. Да? да. Поспокойнее, поспокойнее. Так что радуйся, что ты не поехала. А я буду переживать. Опсайло. Все а. просто там. Все. Просто поехали. Все поехали на Псайло. я не поехала на ПСА. Я, значит, И в итоге к... тут дождь, работы нет, да. Я неспокойся, что он там найдет кого-нибудь, с кем ночью греться. Ты знаешь. Ладно, что я? Давай, плед. Подожди, подожди. Без лица. Любимый плед. Самый хороший плед. Я Пока полагаю. плед. Фокон. Тебе я просто холодно. Да, мне просто холодно. Пока, Рад была знакомиться. Да, так ты это, себе сделай, как этот... Мексиканский, как они, видела? Шалашек, у да. Не, не, не, у них как там, панчо или как? Пончо. Э, пончо. Не, я шалаш просто делаю. Не, просто это. Из пледа пончо сделай себе, чтобы просто вот так руки проделала, и все, и ты в пледе. И шляпу мексиканскую. Все. И ради этого мы шли сюда? Да. да. Это... Парень шутка на Макса с майки Я хочу без коляски что я еще могу куда-то выйти без Нормально все, мой блог посмотрят, ты так красивая <свят> У меня там 300 с чем-то человек, так что нормально Сколько? И 355? Там, там обязательно, если заинтересуется, ссылочку на меня кидай Давай <свят> Но они все мечи, и анимешники <свят> У меня а, в основном... тогда -да, не надо В основном моя аудитория не, ну попадаются люди, которые вот, ну, ну да, да, как-то же кота находят, может по нему пройдут, типа, новая видос, о, как интересно. А. Ой, я помню, как мы тут выпустили. Я, я требую, чтобы в комментариях просто все писали, Кирилл худей. Хэштег, хэштег, и все. это и... Нет, ты обязательно встать несколько шуточек про то, как Кирилл потом спел, и все. Ну, я просто сейчас-то не снимала, вот, пока мы шли. Я могу на бис повторить буду что-то. А если мы еще с тобой встретимся, я к тому времени еще подготовлю шуточек. Я Просто приедет в следующий раз, и парашютик. и через год это... Стендап-программа по всей России. Кирилл Катя орут, Катя орут над Кириллом. Кирилл похудей! Стендап микрофон для этого, для, в, в итоге... Кирилл, ну, для всех твоих знакомых. Мы с мамой больше всего ненавидим жирных людей. Так с, с, с, Саню как-то ты не сильно ненавидишь? Ну как сказать? Разве похоже, что я его люблю. Нет она тебя любит? Так и бросай его. Я вас бросаю. Я его люблю как другу. Всё. И удивительно, как он вообще со мной дружит после всего, что было. Кирилл, фоточки? фоточки. Кира худей. <смех> Кирилл, фоточки худей. <смех> Кирилл есть худей, да? На, на, на любой Кирилл теперь худей. Да, Слушай, я кстати, вот то, что я худая, то он просто на мою еду забирает А Мне... ты говорила, что он за себя платит И за меня платит, да Не, ну он купил коктейль, он его выпил Кстати, он самый был из всего меню так летнего ты сама выбрала Она для меня выбрала Да Вон с гулькой, давай. пошла не так. Нет, нет. Да. Я тебе пельмени приготовила. Нам, нам, нам. Пельмень? Нет, это, блин, дворейник. Везде деревни. Ой, деревни. Мы на следующей неделе с утра уезжаем на пару дней ко мне на дать Пельмень, блин, вареник. Тоже наслаждаться видами. Широкий тротуар, белодорожка, не главная улица. Автобус всегда стоит. Ну ладно, это так. Это они на отдыхе. Да. Но автобусы часто ходят. Прелесть. Пробок нет. Широкие улицы, широкие дороги. Да. Шикарно. Он там горы виднеются. Холмой. Вот, кстати, все-таки это на камере не видно, а вот на видео видно. Потом. Угу. О, смотри. Прям развалился. Так он не по этому, а станет что ты от людей хочешь? Ну бывает, уже кто тут только не валялся. Мужик голый на балконе, загорал. Лиза. Нормально. Я... Влог самый... Не... Бомжеватый влог в Нахожу бомжеватые районы, даже там, где их нет. Такая жильственная.